Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на обзор варкапа под номером 299. Карта beatrix колк То есть, по идее, Beatrix-Beatrix. Это то же самое, что Димон бы сделал карту Beatrix. Беатрикс... Ой, Beatrix, Димон сделал бы карту Тути-Гнек. Я не знаю, или Гнек-Тути, да? Ну, я думаю, что все уже знают, что Колк это Beatrix. Это особо был и не секрет, сразу все равно видно по стилю, и Роман даже в Радианте увидел, как бы все равно это все видно, это сейчас фейки в мапинге, знаешь, если ты изначально под фейком не мапишь, то тебя сразу быстренько раскусит. В общем-то дают нам на старте две ракеты. Нужно нам прыгать, кидать э, эти две ракеты, собственно, в пол. Ну точнее, делать условный 2x и залетать куда-то наверх. Давайте попробуем. Так, не в ту сторону. И сразу встаем в сторону, где вам удобно, да. То есть, допустим, либо здесь, либо с той стороны, и пишем respawn point set. Это нам позволит появляться Если кто не знает Это нам позволит появляться с одной стороны всегда Абсолютно всегда Ну давайте попробуем Вот, получилось хорошо В общем-то мы можем залететь либо сюда Либо повыше Если мы залетаем повыше То нам дают э, Точнее нам не, э, Здесь нам дают плазму Если мы идем прямо Если мы проходим через этот триггер Это у нас джампад И с этим джампадом мы можем залететь, собственно, вот куда-то налево, либо направо, как вам удобно. И здесь нам дают одну ракету. Здесь, собственно, это тоже джампад синий. То есть мы можем отстрелиться, нас подкинет. И вот мы залетаем дальше. У меня сохранилась плазма. Если вы идете через ракету, у вас плазмы не будет. Это я вам сразу говорю. Можно попробовать плазмить туда наверх, Да, видно, что там что-то есть. А можно пойти сюда. Здесь нам дают хейст. Здесь мы можем точно так же залететь, но уже с хейстом. Вот это место, где мы могли залететь. Спускаемся вниз. Здесь у нас джемпад. Дают еще ракету. Делаем дубл джамп. Здесь у нас оп легальный. Не знаю, зачем давать вот так вот плазму, потому что это, не знаю, ну в обзорах это неудобно. <laughs> Возможно, в геймплее это, конечно, никак не сказывается. Легальный с оп текстурой, оп, который можно ловить с выключенными обами. Это у нас э, тростник. Это у нас классные кувшинки. В общем-то, плазмим дальше наверх. Все рампы у нас, кроме вот тех, что на плазме нам были, да? Все рампы у нас выкутришные. Э, То есть э, прыгать по ним нельзя. Далее залезаем сюда. Здесь можно спокойно с трейком пропрыгать. Опять же слева или справа, как вам удобно. Залетаем сюда. Здесь значит по дуге просто идем Здесь никак не облететь То есть сверху тоже дырок нет Нигде дырок нет Есть у нас ракета Давайте ее используем Залетаем сюда И здесь собственно вода да, И вот это у нас кнопки Которые нас толкают Вообще, я бы посоветовал, конечно, это сделать как-то более явно, потому что это выглядит просто как освещение. И я видел уже в комментариях там к результатам, что, ого, я не знал, что можно здесь стрелять. Поэтому это, э, как бы, скорее это ошибка мапера что не так явно, плюс тут какие-то еще растения вся. То есть ты вообще можешь даже не замечать их, по сути, когда проходишь. И если ты не подумаешь, вдруг не остановишься здесь, ты хм... И случайно не стрельнишь, что ты не поймешь В общем-то здесь залетаем Сюда вот так задом спамим Потому что, ну можно и передом Она сюда не пустит, да? Не отпустит Можно и передом, но передом неудобно Потому что надо взгляд выворачивать А задом, в принципе С кнопкой назад можно вот так Идти и все Здесь у нас э -э, Кнопка гранаты Тоже не очень явно сделана но это все такие как мелочи, которые можно бы по-хорошему исправить. Делаем, в общем-то, Grenade Jump. И здесь у нас финиш ровно вот на этом на этой тени. Такая вот карта. Не самая легкая, не самая сложная. Но чтобы пройти быстро, в принципе, пришлось немножко постараться. А что по роутам? По роутам, собственно, я уже в принципе рассказал. есть э, интересный момент можно э, как бы ну я думаю что самое эффективное чтобы у вас осталась плазма потому что вам там нужно плазмить и там нигде плазму не дадут самое эффективное на мой взгляд это делать здесь руки джамп сразу туда и не обходить вот тут вот даже если мы делаем там руки -джамп хороший чтобы взять есть Потом и здесь очень нам сложно сохранить скорость. Потому что здесь, во-первых, узко, много скорости, и повернуть здесь достаточно тяжело. <лях goodbye> то есть э <slurina> я покажу еще дополнительно демку Enter. Он там как раз через хейст играл. У него очень интересный роут. Но вот здесь первый чек, первые два чека они очень медленные из-за этого, из-за того, что он просто идет на хейст. Плюс он сейвит ракету, да. То есть, вот у меня две ракеты. Здесь нам дают третью. Здесь мы поднимаемся. Оп нам не нужен ЦПМ, по крайней мере. Сразу вот так плазмим. И вот здесь у него роут. Он с плазмы вылетает. Кидает ракету сюда наперед. И плазмит сразу наверх. То есть он, благодаря сейву ракеты, он скипает вот эту вот рампу. И в принципе реализовать, постараться как-то Можно. Можно хорошо, у Энтера не очень, не очень быстрый старт, в плане того, что у него, у него вот части, где он с хейстом идет, он, ну, там медленно, в общем, можно быстрее, но я дамику покажу. И, в принципе, такой роуд с ракетой наперед был бы куда выгоднее, потому что здесь мы нам, по идее, по роуту, здесь мы до высокой скорости поднимаемся. И делаем здесь 2 ГБ. Давайте я их попробую сделать. Нет. Нет. Я их не сделаю. Делаем 2 ГБ. Сразу летим сюда. И на рампу с ракетой Отталкиваемся ракетой и трампы, залетаем сюда, и отсюда также второй ракетой мы залетаем. Вот. А с его роутом получается, что мы скипаем эти два буста, и по идее скорости у нас больше. Да и можно еще один буст там вообще сделать, да? И здесь, возможно, постараться. С одной ракеты вообще-то залететь Надо много скорости еще, чтобы спейсинг совпал Рампочка здесь не самая удобная То есть была бы она как-то чуть побольше да Еще можно, то есть пошире именно да Видите, она очень узкая Была бы она пошире, вот так, например, и повыше Можно было бы что-то по, как бы по приемлеме сообразить а так она очень маленькая поэтому здесь очень часто бывает что нам нужно именно вот в этот краешек зацеплять а здесь очень мало места а на высокой скорости это не очень легко плюс к этому на скорость еще какую-то сохранить и очень часто бывает, что мы просто вот эту вот стену зацепляем и безнадежно фейлим весь ран прямо на финише а на финиш уже как вы видели ничего сложного нет в принципе-то вот и все, то есть никаких особо ответвлений и роутов нету, конечно в даймках мы посмотрим, может люди что-то придумали наконец-то оригинальное. Очень бы хотелось прямо вот жажду поставить кому-то приз за оригинальность, но пока э, ник никто э, не удосуживался, так скажем. Давайте я ее пройду. Благо, Беатрикс нам дает не одну гранату, да, на эту на, на кнопку, а дает 10. Если бы он еще тут давал одну гранату, то есть это, это представляете, нужно плазмить, сменить на гранату успеть, то есть перестать стрелять вовремя. До триггера, да, до этого Который, к тому же, никак не обозначен Я не знаю Ну, то есть, тут обозначить тяжелость. ты спиной, да, идешь Тем не менее, тут не совсем понятно, что дается граната именно тут Ну, такие небольшие, как бы, недочеты, так скажем Ничего особо серьезного Но все равно было, допустим, вот здесь с первого взгляда не очень понятно Текстура почти не отличается Она какая-то более зеленая Тут нарисована граната, ну как бы и что, да? Но можно, можно вообще другой текстуры сделать. Вот, я не знаю, даже взять вот этот же кирпич, просто его положить. Я бы вообще предпочел, например, какую-нибудь это, не знаю, еще надпись сделать, что, мол, стреляй. А то так, ну так, реально непонятно. Плюс кнопка дотянута не до конца. И бывает, что если ты, допустим, сверху вылетаешь. Давайте я вам попробую показать. Ты, Беатрикс, это вслушивайся, так сказать. Ты принимай к сведению. Если мы летим сверху, иногда, ну, у меня было, да, что я так, конечно, надо, наверное, на скорости залетать. Если мы летим прямо кверху, то мы можем приземлиться сюда. А так как кнопка не до конца дотянута, то мы фейлим. Просто фейлим и все. Какой бы ран у вас безупречный не был, ты просто фейлишь из-за того, что кнопка не у края. Либо дотянуть, либо пол тогда меньше сделать, да, чтобы спейсинг рассчитывать. Ну, понятно, что и так сойдет в целом. И так вполне себе нормально либо хотя бы чтобы ее хорошо было видно потому что ты летишь на скорости и тебе всматриваться в эти оттенки и текстуры не очень и как бы хочется плюс ты там как бы идешь спиной разворачиваешься быстро сразу на второй прыжок делаешь э, Jump. ну в общем такие моменты да это я не знаю просто мапером на заметку так сказать что это все равно не очень приятно Я думаю, что какой-нибудь Жан, например Сделал бы эту кнопку куда более заметнее Что это именно кнопка Но в целом и так понятно, что это кнопка Потому что здесь граната нарисована Но сделать хотя бы другой текстуры, Чтобы было четко видно края Либо сделать, пусть она будет такой же текстурой Но сделать какую-то рамочку Это в принципе несложно. И рамочку желательно тоже сделать кнопкой Наверное, потому что всяко бывает, потому что спейсинги у всех разные и так далее Ну ладно, а, в принципе, можем, наверное, смотреть демки Ничего здесь особо вроде как нету Ну давайте я вам, наверное, через э, ракету попробую залететь туда Но тут еще проблема в том, что тут ниже платформа И мы можем тут... Че, обозреваешь там, сука? И мы можем тут залетать с более высокой скоростью. С другой стороны, здесь как бы она дальше, да, эта платформа. Но имейте в виду, что чем выше вы подлетаете, тем меньше у вас скорости. Я думаю, что это большинство как бы понимают, что если ты хочешь больше скорости, тебе нужно лететь более горизонтально. Ну и здесь на скорости мы летим. Дают нам ракету. Еще, кстати, есть вариант, чтобы ракета дается где-то вот на этой полоске. И если мы завернем и вывернем обратно, то у нас будет плюс ракета. Как вариант. И тогда можно сохранить, допустим, мой роут, который я предлагал. И не сейвить ракету из-за хейста, да, не идти на хейст. А тратить эту ракету получается здесь на ракет-джамп. И не тратить время вот на эту, на эту на этот плазмоклим. Тогда да. Но опять же, тогда старт все равно медленнее получается. Потому что тут можно лететь там уже 1200 да, скорости. И пока ты медленно летишь, делаешь там заворот вот этот... Падаешь сюда, у тебя скорости мало Здесь ты тоже плазмишь медленно Здесь в итоге ты тоже делаешь на меньшей скорости Rocket Jump Хотя можно, конечно, всегда его сделать с бустом плазмы Но это уже извращение да? Но это не ДФВЦ, так скажем Здесь, я думаю, так, не знаю Я ее пару дней поиграл Я об этом думал, но мне было просто лень Но роут вполне себе имеет место быть Посмотрим, посмотрим, кто что придумает. Давайте, собственно, и, и смотреть. 299-ый. ВК-3. Керф Чайна. Минута 0.3. Просто падал. Скорости не очень много. Естественно, через есть. Но ВК-3 тут... По сути, мало вариантов. Я думаю, что в экутри тут в любом случае надо будет прыгать через хейст. Делал 2x. Потратил вообще все ракеты. Но углы хорошие. Заль, э, как бы плазмит нормально. И здесь, конечно, спейсинги не очень удобные. Так вот он срезал через верх. Доплазмил до дырки. И вот я думаю, что да. Большинство, я думаю, даже не знали, что это, это, это кнопки. Что тут кнопка еще, ладно, как бы интуитивно понятно, так скажем. Но верхние кнопки в воде это, конечно, да. Так, а сейчас я звуки лишние, кстати, выключу, чтобы это нас. Не отвлекали, так сказать. Бетрикс-Колк. А, чё Кузлех? Какой Бетрикс-Колк? Минута и один, на две секунды побыстрее у Кузлеха. вот видите, чтобы не, не надо было каждый раз тебе перепрыгивать, еще понимать, какая сторона. Можно просто написать respawn point set и все будет в порядке. Так, взял хейст и пошел здесь. Интересно, интересно. На джампад не сразу попал. Хватило хейста, чтобы там запрыгнуть. Оп не сделал. Ну, оп там, по-моему, у него пропал. Плазмит хорошо. Стрейф тоже хорошо. Ракеты себе помог здесь, но... А даже рампу не использовал ну тоже тоже как вариант так даже побыстрее наверное чем плазмить там хотя посмотрим кто в в дымках и одну ракету себе оставил здесь для воды и тоже и плавать естественно никто не умеет я об этом не сказал как плавать можно но тем не менее неплохо неплохо но чтобы плавать если в как бы так на пальцах объясняя нужно туда-сюда кнопки жать с кнопкой вперед по-моему в ику-3 можно вообще типа как битом плавать смотреть немножко диагонально допустим смотреть диагонально влево и нажимать вправо прям нажимать нажимать нажимать быстро Тогда, Но ну, я думаю, что кто-то, наверное, плавал. Хотя плавать там не надо. Там есть кнопка наверху, о которой никто просто не знал. Компаломус 59,9 на 2 секунды еще перебил. Скорости тоже немного. Ну, в 3 тут, наверное, тяжеловато сделать хороший 2Х. Хотя ракеты летят медленнее. Сразу почти на джампад. Хейста осталось побольше. Оп, не сделал. Ну, плазмит хорошо. Вот здесь, конечно, минус, что не использовал рампу, потому что рампа все-таки побыстрее. Здесь тоже поровнее рокет-джамп. Ну, то есть рот в целом такой же. Исключая старт. Но скорости у Комполомуса немного... По, ну, почетче, точнее. Вот, Комполомус уже про кнопку знал. И все равно, видите, в конце он это вылетел. Не очень хорошо. Но неплохо, неплохо. Но рампу бы, да, использовать. Но я думаю, что он не использовал рампу, потому что постоянно спейсинги не очень хорошие были. Но вот эта первая рампа на подъеме, там, да, синяя, она, в принципе, под нее спейсинг нормально выстраивается. А вот вторая уже, она то, что мелкая, там еще, я не знаю, ну, как-то мало. Там очень кривенький такой спейсинг получается. И если делать два буста, например, в цп и, и ты сделал их слишком допустим близко или ты их сделал слишком сильно как то да? в общем там настолько узкий спейсинг что тебе нужно чуть ли не определенную скорость и в определенном месте тебе эти делать бусты чтобы у тебя прыжок максимально перед рампой случился не раньше не позже потому что позже естественно мы то не вылетим а раньше тогда нас низко подкинет и придется резать скорость. 519 мразаров, большой разрыв в 7 секунд. Так, скорость уже с ракет побольше. Тоже через хейст. Оба включены, кстати говоря. Но я Бедрикса спрашивал, он сказал, что там об текстура стоит, поэтому Неважно, с включенными-то или с выключенными. Вообще нон-стопом плазмит очень быстро. Через рампу поднимается. Здесь стрейфит. С рампой забирается наверх. Будет ли ракета помощи здесь? Ага, к воде себя второй ракетой кинул тоже про кнопку знал, видите, задом тоже выворачивал. И даже пришлось, вот о чем я говорил, ему пришлось э, притормозить у кнопки, потому что он бы ее перелетел, и тогда бы ничего не получилось. Ну, это немного неправильно. Либо ограничь пол тогда, чтобы все точно видели, что у тебя вот там конец, все, ты перелетаешь. Но лучше бы, конечно, нормально потестить. И сделать и полукнопку так, чтобы при любом спейсинге ее можно было использовать Либо сделать, я не знаю, какую-то вообще вариативность Что если у тебя низкий спейсинг какой-то То есть, но ну, если у тебя один спейсинг, то ты кидаешь гранату в одну кнопку Если другой спейсинг, в другую кнопку и так далее Ну, то есть, об этом... Э в общем-то, это не тема варкапа, но я просто делюсь своими мыслями, если это кому-то интересно 497 томми у биотрикса просто всегда эти проблемы с спейсингом он вроде говорил что у него кто у него там сноу что ли у него тестер то есть сноу тоже не это не самый великий так сказать он, он может не все потестить не, не не все увидеть я думаю очень все классно очень все быстро у томи уже не нон-стопом плазмит. Но и так сойдет. Хорошо попал на рампу. Так, вот здесь ракетой себе помог. И тоже знал про кнопку. Тоже задом. И здесь все хорошо. Отлично, отличная вообще демка. Очень красиво. 49.6, Ашанзи. Я, если что, Беатриксу предложил свою помощь. Если у него будут какие-то вопросы, я готов что-то потестить. Пока заявлений не поступало. Беатрикс активный матер он делает классный геймплей вообще. Но этот геймплей в основном очень запорот вот такими всякими моментами мелкими, которые... Не очень приятный для быстрых прохождений, для, я думаю для любого высокоуровневого игрока. Очень хорошая плазма, тоже хороший спейсинг под рампу. Очень быстро залетает, будет использовать ракету, судя по всему. Сразу залетает сюда к рампе. Срезает здесь сразу угол. Одна ракета остается, кидает ее для воды. Ну вот это спорно, конечно, тратить ее вот так вот. Это очень спорно. Я думаю, что было бы гораздо быстрее, если бы эту ракету можно было, точнее не можно было, ее можно там использовать. Если бы эту ракету ты использовал, например, на синей рампе, на второй, да, где ты с плазмой плазмил сразу в бок. Можно было бы ее там использовать и залететь с ракетой в бок. Это было бы очень очень быстро, в общем-то, ну то есть использ... то есть ты кидаешь ракету у воды, при том, что тебе надо быть максимально близко к дырке, а это вакуум 3, и ты типа себя от стены наоборот отталкиваешь. Понятно, что ты грубо говоря падаешь, что быстрее, но ты тратишь больше времени на то, чтобы типа просто сориентироваться еще как-то у тебя же скорость как бы в q 3 не сразу сбрасывается, это ж не ЦПМ, и в воде тем более. Ну ладно, я думаю, что суть уловили, короче. 46-4, из Красноярска. Топ-3, поздравляю тебя. Я немного всем недоволен сегодня. Очень быстрая плазма. Очень хорошо все делает. Поплазмил с... под себя чтобы просто соскользнуть так как еще и их есть есть в уху 3 как вы видите тоже да не особо опыт от нужен ну и вообще там прыжок совершать можно его не делать здесь решил плазмой интересно интересно и двумя ракетами отлично вообще про это я тоже не сказал но это не приз за оригинальность ребят это это об этом я бы сказал просто немного видимо слишком много видимо деталей так сказать там надо было рассказать что я забыл про это очень классная демка 46 и 1 bridge второе место поздравляю тебя хоть ты не понимаешь и по-русски и вообще наверное, не смотришь обзоры так очень много скорости с двух ракет Интересно, интересно, это гораздо быстрее, я думаю. Еще рампу использовал, чтобы чуть-чуть выше быть, я так понимаю. Здесь с стрейфом, ну, ракетой себе помог. Вот, вот, я вот так про это и говорил. То есть так гораздо быстрее будет. И, и вот он не знал про кнопку. Ну что поделать. То есть Брич думал такая динамичная карта классная. А вода типа зачем ты здесь вообще весь типа только флоу карты сбиваешь? Наверное, так Брич подумал. Он такой, ну бля, 436 Пакистан. Это у нас Иван, 1488. Давайте посмотрим. Первое место. Поздравляю тебя, Иван. Не знаю, смотришь ли ты обзоры. Очень быстрая плазма, естественно. Иначе быть не может. Но вот у Брича здесь неплохой, конечно, вариант. Он очень интересно сделал здесь с ракетой, поднимался. Дело лоб нон-стопом тоже плазмит очень много скорости вообще не отпускает по кнопку плазмы здесь стройфон но ну, тоже наверное, ракету будет использовать в бок да но это самый логичный вариант в принципе очень хорошо сюда залетает сразу к дырочке и стреляет по кнопке в целом я думаю что bridge проиграл в то, именно на кнопке у ивана безусловно сильнее плазма и части с плазмой некоторые он выполнял гораздо быстрее чем брич но брич мог бы мне кажется там где-то рядышком с иваном сидеть если если бы знал про кнопку если бы эту кнопку в воде можно было вообще как-то идентифицировать так время поболтать я думаю да рейн две минуты чё как дела у вас я не знаю, зачем ты Рейн отправляешь такие демки, если ты смотришь этот обзор. Зачем? У меня была вообще мысль, чтобы я, я какой-нибудь клип, может, хотел включить бы на фон. Типа рядышком поставить окошечко, да, с клипом, чтобы мы посмотрели пока клип. Две минуты, пока Рейн изучает карту, свое первое прохождение в виде топ. Топ. Оп, у него не получается. Пробует еще раз. Нет, уже не пробует. Я не знаю, по-моему, это выражение какого-то дисреспекта жесткого. Отправлять такие дымки. Я понимаю еще там не знаю, ну не то что понимаю, а понятно, что допустим Кузях физически не может нам быструю демку отослать и это нормально, и выглядит демка так просто, что он пытается. Ш что? вот Что? зачем нам вот эта демка нужна? Плюс как бы я понимаю, если ты даже хотел выразить типа мне какой-то я не знаю неуважение там еще что-то я не говорю что ты должен меня уважать я говорю что ты явно выражаешь что типа тебе похуй на как бы на то что не знаю я делаю на то что комьюнити делает но зачем типа ты ты, ты отсылаешь говеную демку в историю новостей, грубо говоря. Кто-то будет потом смотреть эту ленту новостей, не знаю, посмотрит результаты Беатрикс Колк. И увидит, ага, Рейн две минуты, все понятно. И все. То есть ты сам себя, грубо говоря, вот здесь вот взял и это условно говоря опустил, что... Ты не можешь, тебе карта, не знаю, не понравилось, еще что-то. Не понравилось, не играй. Мы давно говорим, что не надо отсылать нам вот такие вот первые прохождения. Ну, короче, я недоволен. Я недоволен. И про про уважение, возможно, это. Ну, это фигурально, да уважение то есть уважение в принципе всех кого кто даже смотрит обзор потому что все мы посмотрели вот эти бесполезные две минуты на которых из интересного было только три густа которые как бы и лунтик делает я думаю и там не знаю любой более-менее делающий ПГБ тоже сделает. ну то есть даже если находить какие-то плюсы нету в этой демке ничего в общем то ладно и нот Забыли. Забыли эту демку. Не было ее. Енот. Рокки э, Рэкун. Минута 0.5. Перебил Рейна на минуту. Представляете, ребят? Рома Прыгун. Рома, будем знакомы. Меня зовут Егор, так сказать. Вот человек поиграл 10 минут хотя бы. И, и то видно, что он точно не 10 минут поиграл, а возможно 110 минут на этой карте суммарно поиграл. Очень высокий сенс у Рома. По крайней мере, Рома знает, куда идти. Интересный Роу да, без рампы. Но плазмит хорошо. Видно, что в принципе знания есть, да? То есть и плазмит нормальные углы вроде как хорошие даже ставит сразу залетело в дырочку в канаву в эту вот примерно так надо плавать как рома сейчас ну не именно так но это что-то было очень похоже на то как надо плавать но в cpm в две стороны надо жмякать внутри вроде как в одну сторону только в бок можно жмякать без кнопки вперед естественно ну да ладно Нормально, нормально, хорошая демка, чистенько вроде как, нигде особо не провалился, ничего такого не было. Бестерикс 8 минута на 5 секунд перебил. Пока все очень неплохо, что-то задумался про демку Рейна лишний прыжок, конечно, сделал, мог его не делать, мог просто скользнуть, например, не по той стороне совсем плазмил, то есть ему пришлось еще лишних прыжков делать. Плазма в целом хорошая, углы нормальные. Тоже здесь без рампы или с... А, ну с рампой да то есть вот ему наверное ему пришлось э, скакать вот к другой рампе чтобы попался чтобы спейсинг был да перед чтобы прыжок был именно перед рампой или чтобы набрать побольше скорости не ясно тоже про кнопку не знал ну и енот вроде как тоже да про кнопку не знал но нормально хорошая демка Плазма хорошая, естественно, что нужно, конечно, стараться получше. 57.1. Quick. Yo quick. If you watching this, I'll try. Comment your demo. Awful rockets. Awful. You know, you can better. Quick. Okay, here, here is no uh, good rockets. Wow. Not a good uh, double jump, but it's okay. You failed. You failed. It might be restart. Quick. Good ramp. Boost. Boost. One more boost. Oh my here, okay Good angles Oh, you, you have no rockets, okay And uh, not very good grenade I know quicker about you. You can you can try harder. You, you can send send us Better demo and I know you can beat uh, Kuzlech as well And you can beat Upsh -Kshn. А, это, кстати, по-моему, Rimage, который не переименовал демо Обязательно, ребят, следите за этим. Я не знаю, как ты не заметил, когда отправлял. Возможно, ты просто не стал переименовывать. Но, ребят, вот заходишь куда-то. Defrag Setup, да, demos. Вот здесь Player Name. Это, это имя в демке вашей. Обязательно смотрите, если вы чей-то конфиг ставите, чужой, смотрите сюда у вас э, здесь будет там либо unnamed player, либо еще что-то у меня там видимо общикшин где-то стоит, да, я не знаю как так вышло вообще потому что в моем конфиге там вроде как не должно быть стоять что-то типа я не помню, типа твое имя здесь, или типа что-то типа того то есть у меня там даже вуди не написано а тут общикшин демка интересно, ну ладно да, 52.5 кузлех перебил Квика почему бы собственно и да так опять один и тот же роуд у Кузлеха всегда просто всегда все демки вот все что последнее вроде как мы видели не по той стороне конечно он зря так поднимался все что мы видели у кузлеха что выкутришь то цпм дамка мало чем отличается роут абсолютно такой же хотя очевидно что в цпм у тебя возможности побольше ну кузлеху так просто, проще как бы и с рампами здесь попроще в цпм и все если кузлеху так проще то пусть осваивается так как бы я ничего плохого не говорю просто что это забавный факт и опять плывет там вдоль стеночки да про кнопку опять же козлег не знал хотя если бы а я на стриме не помню играл не играл биатрикс колок по моему не играл на стриме но в целом я не знаю общайтесь общайтесь между собой у нас есть дискорд где там лунтик и карус эдик это конечно не, не особо большой плюс но тем не менее то есть там там у нас есть дискорд отдельный от официального там очень много людей, там я сижу, Димон сидит Мы, если что, там кому-то надо что-то помочь Там демками, не знаю, поделиться, еще что-то Спросить там роут, я не знаю, отправить свою демку Типа, посмотрите, ребят, как, типа, может что-то я могу исправить, например, да вот особенно Кузлеху там, Кузгуху, что-то Кузгуха, кстати, не видно в последнее время. Кузлех, напиши или Кузгух, напиши, что не шлешь? Я знаю, ты вроде как это посматриваешь обзоры, напиши. Надеюсь, у тебя там все в порядке и не очень много работы, так сказать. В общем-то, кто заинтересован вступить в этот Дискорд там оказывают поддержку можно поделиться дымкой спросить и если вот такие моменты будут то есть вот как у кузлеха я к чему это все говорю что типа люди не знают про кнопку вообще кто-то эту кнопку нашел и делясь друг с другом обмениваясь информацией в целом как бы можно вот эту кнопку обнаружить для себя Поэтому не стесняйтесь, ребят, кто даже в Discord там редко заходит, там конечно много спама, но по делу тоже можно пообщаться. Кто заинтересован, пишите в чатик сейчас. И я думаю, что кто-то там, кто-то из наших смотрит, возможно, я посматриваю, если я увижу ваше сообщение, что я хочу в Discord, я вам вышлю приглашение. Но учтите, если кто-то зайдет и какой-нибудь фейк, например, да, зайдет и будет вести себя неадекватно. Или просто вы будете вести себя неадекватно Мы вас обязательно забаним Как забаним? Вскоре, скорее всего, и Эдика Потому что он ведет себя не очень адекватно 47.1, упщкшн Точнее, римыч Не знаю, как так вышло Может, сам переименовал в упщкшн? Я не знаю Так, неплохие ракеты Хорошая плазма, очень много скорости сохранил Хорошо повернул, здесь пешком и спускался, хотя, наверное, быстрее было бы сделать прыжок все-таки. резался потерял скорость. Я захотел кушать, ребят. Не знаю, что с собой поделать. Так, буст почти, почти буст на 900 ракета неплохо. Сразу направо. Да, вот, вот, все динамично. Пошло, пошло дело. Хорош, риммач. Неплохо. И про кнопочку тоже знал. Молодец. Все, отлично. 47.1. Топ-10 в онлайне. Вообще отлично. Гмук На 3 секунды риммач тебя перебили. 44.8. Ну, на 2 с чем-то, да. Мы всегда округляем. Мы фреймы не считаем. Мы не экстен. Хотя с экстеном было весело. Можно было спросить, а сколько фреймов? И он посчитает, что 13 фрейм. Вот это роуты. Вот это роуты. Так, но потратил много ракет Как я успел заметить То есть потратил ракет больше чем нужно Очень хорошая плазма Все очень быстро залетает наверх Бусты, еще бусты Хорош, бусты не самые хорошие Но ты их сделал, это очень хорошо Так, поднимается сюда А поднимается он сюда, знаете почему? Потому что потратил там две ракеты вначале Потратил бы одну, залетел бы с рампы сюда И сразу наверх все И про кнопку, к сожалению Тоже не знал Но, тем не менее, очень быстро. Очень быстрый старт, очень круто. Volконоid 4.4. 4. Хороший старт тоже. Не пойми, куда стрейфить. Да, бывает, бывает, волконоид. У меня тоже так бывает. Что не пойми там, куда пострейфить, чтобы не врезаться. слишком высоковато конечно подлетел но с хейстом еще потерял скорость там но буст конечно качественный хотя не очень полезный ну как-то как-то ну ты чё волкана расслабился волкана я помню ты и вообще классный стол но неплохо призы оригинальность не дам это как бы ну не знаю не, не заслужен а демка хорошая, демка быстрая, демка качественная и ракеты классные. Но как-то что-то тут запорол, там запорол. Надо было, я не знаю, как-то ты бы хоть как-то, я не знаю, кил нажал что ли? 44 2, Эфиоп два, эфьеб, по эфе, по эфи. если так, неплохие ракеты, на 700 вылетел. Тоже через плазму. Я не знаю, знали ли люди вообще, что там кнопка, зачем-то вообще залезать, что там дают ракету. Но я думаю, что очевидно, что как бы плазма нам чуть-чуть поважнее, потому что мы можем с ней сохранить ракеты. Тут опять же вопрос роутов. Вопрос эффективности роутов. Неплохие два пуста скорости имеет сразу направо точнее налево одна ракета еще остается куда он ее использует в туннеле где где использует а эфьоп -а -а. напиши-ка в комментариях пожалуйста если ты смотришь этот обзор скажи мне ты знал что там кнопка для гранаты от которой которая как бы взрывает гранату сразу или ты сейвил одну ракету специально на финиш, потому что не знал. Ты ну что думал, что там надо кидать гранату, ждать ее тайминг? Напиши, Феп, что-то я задумался, что если убрать букву I и ОФ вот эту маленькую убрать, будет Егор. 37-1, хухала, третье место. Поздравляйте, хухала, красава, вышел из 40. Перебил Феопа на 7 секунд, давайте посмотрим. 37 Смотрим. Я что-то не знаю, я приболел, я хочу кушать. Очень классные ракеты. На тысячу вылетел. Очень много скорости. Хороший поворот здесь. И, конечно, потерял немного, но ничего страшного. зацепил зацепил конечно не очень хорошо но и так сойдет нормально очень много скоростью у... у хухалы хорошо вылетел здесь ракета и даже буст так сразу направо и здесь все быстро все качественно красава и по кнопкам чуть-чуть промахнулся но ничего страшного нормально нормально очень, очень классно. Очень быстро. Так, герл Ну, мы герл видели, да, вроде на прошлом э -э обзоре. Мы уже поговорили про это, но... алимеры ну зачем тебе есть и тебе? Давай, давайте так. Вот поставим точку просто, да, в этом обсуждении, что можно, конечно, долго рофлить над Альмерой, что, типа, осуждая пиджачок с читами, да, осуждая. Но... Если тебе нравится дефрак, и ты хочешь участвовать в аркапах, и ты тебе он просто нравится, несмотря на то, что ты читер, зачем ты, я не знаю, ты, может, где-то юзал уже, эти типа, бота этого под бусты, где-то там, где один буст нужно сделать хороший, там еще что-то. Мы, естественно, без пристального внимания твои демки смо смотрим и смотрели. Если тебе нравится вдруг дефрак, и ты хочешь участвовать, ты, хочешь, ты хотел остаться частью комьюнити, например, и не, не быть выгнанным с позором просто и с матюками в, в твою сторону, типа, то зачем ты на онлайн кап приперся с читами? типа смотрите я Эльмера, я девочка которая делает тысячу бустов подряд но очевидно что я даже когда потом запись пересматривал это бросается в глаза вообще жесть как что ты делаешь тысячу бустов но не можешь типа сделать их нормально при том что говорит что тренировать тренировался или тренировалась там неважно ну короче я не знаю, ты просто сам себе наговнил, хотя если тебе все равно, то как бы я просто пытаюсь войти как бы в положение, ну пытаюсь понять, да, тебя выгнали, но ты все равно шлишь демки, если это ты. Но это ты по любому, давайте смотреть короче второе место поздравлять я конечно не буду. Даже можно посмотреть демки прошлые и сравнить стиль, да примерно. Хотя возможно это кто-то троллит. Но если это Альмера, то. Как бы... ну, я не знаю. Просто это много О, на. Надо... Димон, Димон. Димон, надо пусты проверить, Димон. То есть бусты опять плохие, но зато они они выглядят, как будто бы ты их должен сделать круто. То есть, видно, да? Я своим глазом вижу по человеку, допустим, вот волканоид. Он сделал буст, два буста, да? Вроде. Или кто? Гмук. там сделал два буста. Видно по движениям даже, перед тем, как ты делаешь этот буст, видно по этим каким-то микродвижениям неуверенность. Видно неуверенность, что ты не знаешь, получится он у тебя или нет. Ты, ты, не, ты не понимаешь, даже ты не, типа точно не осознаешь, что тебе после него делать, если он у тебя получился. А у этого товарища, Видна полная уверенность, что ты их, ты их сделаешь 100%, но при этом, то есть видна такая уверенность, будто ты их делаешь уже, я не знаю, 5 лет, но при этом эти бусты дают тебе 100 упсов, типа, да, там 150, ну это, это просто, такого не бывает просто, это дефраг, где решает механика, да, типа мышечная, и если ты уверен, что ты эти бусты делаешь, ты их умеешь, ты их делаешь качественно, ты их умеешь делать, ты умеешь сликать после буста. А дюр не умеет сликать после буста, и это бросается в глаза, вот это именно. И на варкапе, ой, на варкапе, на онлайн капе тоже бросалось то же самое в глаза. Я, возможно, где-то, может, что-то не так объяснил, как бы, ну, ни в обиду, ни в мукточке, никому, да, кто бусты не уверенно делает просто это видно в этом ничего такого плохого нету но видно что человек не очень опытен в бустах и видно что э, как бы человек пытается и даже человек человек знает что он делает бусты не очень хорошо и он знает как себя после скорости которую он получит он знает что он получает допустим в среднем сто он знает как себя вести знает, как где он окажется и так далее а на варкапе, ой, на, на ванкапе у Альмеры вообще все было не так. Ну, короче, ладно, забейте. 31 3. Все, поставили точку. В общем, в Альмере не обсуждаем. Ее, его, оно, что там, что бы там ни было. Первое место я. Вуди, так сказать. Я не знаю, комментировать не буду, конечно, свою темп. Ну, типа, вроде как все вышло неплохо. Здесь срезал прыжок лишний. Поднялся. Слишком высоко, кстати, поднялся. Можно побыстрее. Сохранил много скорости. И два буста вот здесь, если чуть-чуть. видел -чуть. я даже как бы чуть повелял, чтобы прямо перед рампой приземлиться. Сюда залетаешь, сразу в кнопку. финишируешь так и road enter я хотел показать давайте я обязательно вам покажу беатрикс колк колк колк колк би что такое beatrix колк вот она отрицавая 1 у enter у него тоже очень интересная демка. Он берет вот эту ракету. А, не берет, точнее, он ну, просто по центру проходит. Видите, здесь ты в любом случае теряешь скорость. У тебя там, видите, чеки, да? Просто минус 2 секунды почти. Здесь там, у меня, в принципе, медленно было. И вот эта ракета наперед. Еще буст сделал, но он, правда, не получился. То есть здесь он в целом он выходит в плюс. Ну, ну зацепил и так далее. Я, ну, я говорил, да, что демка не очень хорошая, не, не, не, не очень хорошего качества. Я думаю, что этот роут можно реализовать. В плюс можно выйти из 31 секунды. Можно и моим роутом выйти из 31 секунды. Но имейте в виду, если кому-то карта понравилась, а карта реально на самом деле хорошая, несмотря на всякие эти спейсинги э, кривущие то, собственно можно кому не нравится вы используете вот road enter он очень классно играется и очень намного, намного приятнее чем допустим мой роут или либо другой да в общем такие у нас результаты все конечно говорят что Girl это альмера потому что профиль новый единственная демка была 297 World Cup. помимо да, beatrix колка со вторым местом Ну то есть из ниоткуда появляется человек с новым аккаунтом который ставит примерные таймы как бы альмера там играла да? и по по моему ричус да я, я но ну, это был обзор прошлый cssk там по моему четко видно что как бы ну я помню примерно как альмера играет это вот почти то же самое вроде как было я не знаю но ну, вот эти бусты конечно можно было бы проверить А кстати говоря еще даже нету рейтинга не провалидировано. Очень странно, потому что прошло почти 10 дней, да, 7, неделя прошла. Да, неделя, 19 а сегодня 26 -е. Ну да, неделя, 7 дней. Ну, в общем-то, рейтинга нет, но тем не менее, 9 демок в Q3, 12 цпм. Рейну минус реп, однозначно. А все остальные молодцы, очень классные демки. Единственное, вот, по-моему, у кого, у кого, кто-то... Кто-то падал еще. А, это вроде как мог бы перезаписать. Я думаю, что и Квик тоже мог бы сделать получше демку. Ну, может не понравилась карта. Хоть какую-то отослать. Но, опять же, повторюсь, пусть лучше будет у нас 10 демок людей, которые, которым карта понравилась, чем 20 вот таких по 2 минуты, которые типа, фу, я не буду ее играть, вот вы... Вот вам демка на 2 минуты. Ну, вы сами себя закапываете в плане какой-то репутации. В общем-то... Я, а я недоволен просто, что я 2 минуты жизни потратил на бес, какой-то бесполезный просмотр демки, в которой ничего нет. Ладно. Все, ребят. Всем спасибо. Что-то я сегодня тоже разболтался. Но это больше такое лиричное у меня настроение. Опять он недоволен. Не я варкап. Вот только думал, пошли хорошие варкапы. Только думаю, вот эх, демки классные все отправляют, качественные чистенькие, прям приятно прям душа радуется, а тут на тебе волканоид зафейлил, тут и там квик не очень хорошо отыграл рейн отсылает 2 минуты ну что вы делаете ребят со мной опять скажу ну его эти обзоры не хочу больше смотреть пятиминутные минутные демки на 5 секундной карте вот и все, ну ладно это все шутки конечно все, ребят, давайте. Всем удачи, всем большое спасибо. Не знаю, стрим идет сейчас или не идет, потому что я не уверен, что буду сегодня стримить. Я себя не очень хорошо чувствую, я немного приболел. Но если стрим идет, то чекните Twitch, собственно, Twitch TV/Вудах точно так же, как и на Ютубе название. Если кто не знает, приходите, поздороваемся и, собственно, не знаю, наверное, ЛКГБ парадайс буду играть, потому что у нас там рекорд. Все, ребят, всем большое спасибо, всем удачи и старайтесь лучше.